В этом видео я хочу вам рассказать о своей первой покупке на американском сайте iherb.com Вот моя посылка весила что-то около 5 килограммов. Отправка была 24 декабря. И даже несмотря на то, что отправка выпала на рождественские и новогодние праздники, а посылка мне пришла достаточно быстро, получила я ее 6 января. И сейчас я вам покажу все свои покупки, которые я сделала на этом сайте. Так самая вкусная, самая сладкая покупка, которая мне понравилась, это, конечно же, мед. Мед из клевера. Натур... Если честно, я немного переживала, вообще... Хороший это мед, стоит его брать или нет. Но, почитав положительные отзывы на сайте iHerb, я все-таки рискнула и заказала целых три бутылочки вот такого меда. Одна бутылочка весит 907 граммов. На вкус мед оказался действительно очень вкусным. Пахнет медом, запах у него отличный. То есть, для своей цены... Это действительно хороший мед, и его стоит купить. И у этого меда очень удобная крышечка. Вот смотрите, вот через это отверстие мед можно наливать на печенье, на блинчики, на хлеб. Мед достаточно жидкий. У меня, конечно, есть подозрение, что он со временем кристаллизуется. Здесь даже есть предупреждение о том, что если мед кристаллизуется, надо поместить его в теплую воду. Вот. Ну, надеюсь, он до этого не доживет, а будет съеден намного раньше. Потому что мед действительно очень вкусный и стоит около 11 долларов за вот такую бутылочку. Я считаю, что этот мед действительно стоит своих денег. Следующая моя покупка это порошок Агара, стопроцентный натуральный. Это заменитель желатина растительного происхождения. Такой порошок отлично заменяет желатин в разнообразных джемах, желе, мармеладах и очень полезен для здоровья. Так, вот в этой баночке у нас его... 57 граммов. И стоит такая баночка около 6 долларов. Я не знаю, дорого это или дешево, поскольку в нашей стране, у себя в городе, я нигде не видела в продаже порошка Агара. Это действительно, для меня была находка. И надеюсь, что этот порошок оправдает свои ожидания. Пока из него ничего не готовила. Вот, как только приготовлю, обязательно выложу отчет. Так, следующая моя покупка это гималайская соль гималайская розовая соль она достаточно крупная вот в таком пакетике примерно пол килограмма соли фирма Алоха Бэй как я уже сказала, соль достаточно крупная и ее нужно как-то перемолоть как-то измельчить гималайская розовая соль очень полезная, намного полезнее чем обычная белая соль поскольку у нас в городе такая соль нигде не продается и достать ее проблематично в этом случае сайт iHerb стал для меня настоящим открытием так, следующая моя покупка это зерна красного киноа вот так вот они выглядят киноа это очень полезная зерновая культура. вот в такой пачке 454 грамма зерен. ее можно эту культуру можно проращивать, можно добавлять ее в разнообразные салаты, в супы, органически чистая и всячески всячески полезная. Вот красное кино у нас в супермаркетах не продается. И стоит такой пакетик тоже порядка 9 чем-то долларов. Так, следующая моя покупка. Это э, семена, льна. семена золотистого вольна. Тоже очень полезные для здоровья. Они совершенно органические прекрасный источник клетчатки также омега-3 их также можно проращивать добавлять в каши в салаты в выпечку вот такая вот пачка и здесь 396 граммов глинерных семечек так еще про что хочу рассказать про то, что на сайте iHerb вы можете заказать несколько типов товаров, которые называются пробники, и несколько промо-позиций, которые даются вам бесплатно. Вот эти витаминки D3 мне дали абсолютно бесплатно, вложили в мой заказ, не знаю, насколько они полезны, вот говорят, с витамином D3 хорошо усваивается кальций. Вот. И еще очень полезная покупка, которую я уже распечатала и употребила. Это вот такая вот заварочная стеклянная кружка. Как вы видите, я заварила уже в ней чай, не утерпела. Состоит она из, собственно, вот такой вот стеклянной емкости, именуемой чашкой. Вот такого вот приспособления, именуемого фильтром. И вот такой вот стеклянной крышечки. Вот в такой заварочной чашке очень удобно заваривать всякие ароматные травяные чаи, черный чай, зеленый чай. И такая кружечка досталась мне по специальной цене со скидкой. Я очень рада своим покупкам. И надеюсь, что это не последняя моя покупка на сайте iHerb. Всем спасибо за внимание. И если вы тоже хотите что-то заказать на сайте iHerb, то под этим видео вы найдете ссылочку, по которой на ваш первый заказ вы получите скидку 10%. Здоровья, счастья и всего самого доброго!